на моем канале меня зовут елена туманова и сегодня я вам покажу как можно очень просто и быстро пополнить свой баланс Кей кеймат клубе для этого вам нужно перейти в свой личный кабинет по своему личному логину и паролю внимание будьте бдительны никогда не передавайте свои логины пароли от своих кабинетов, где у вас находятся деньги, третьим лицам. Находим ваш баланс, вот это меню, и нажимаем «Купить». Видите, у меня уже работают в стейкинге 150 км. И после того, как вы нажали «Купить», нас отсылает к меню пополнения баланса». Итак, давайте посмотрим, каким же образом можно пополнить. Tron, USDT-RC20, BNB, BEP2, кошелек, Мани. Сегодня я покажу, как пополнить очень быстро через PerfectMoney. Давайте прочитаем, что здесь нам рекомендуют. Вот это вы прочитаете. Минимальное пополнение 10КМ, 1КМ, 1КМД, 1КМР. Это все приравнено к 1 доллару. Для того, чтобы участвовать в стекинге, необходимо... Всего 10 долларов, но для того, чтобы участвовать в партнерской программе и получать реферальные 15% от суммы участия вашего партнера, вам необходимо пополнить ваш кабинет на 100 долларов или 100 км. Пишите 100 км, кошелек Perfect Money указывайте, нажимаете кнопку «Пополнить» появляется вот такое меню, проверяете сумму, какую вы хотите отправить и время для исполнения заявки у вас вот здесь начинает тикать оплатить заявку и далее вам предложено. Оплатить это платежное поручение. Внимание! Очень важно, чтобы на вашем кошельке Perfect Money было достаточно денег. Помните, что Perfect Money берет комиссию. Если у Вас аккаунт верифицирован, комиссия за любую сумму, какую вы переводите, будет 0, пять десятых процентов если вы не верифицировали свой аккаунт или только открыли его вы можете пользоваться вашим кошельком но комиссия у вас будет почти 2% процента или 1,99 процентов. соответственно для того чтобы пришло к вам кабинет ровно 100 км или 100 долларов, вам нужно иметь на своем кабинете чуть больше денег, производить оплату. Вам необходимо указать ID пользователя. Это ID, который вам присваивается при регистрации на сайте Perfect Money. Ваш пароль, число с картинки. Обязательно вот сюда пишите и нажимаете просмотреть платеж. Далее вам будет указана сверка, что денег у вас достаточно. Вы проверяете, видим, кому идет оплата, вот на этот кошелек Кей Мат Клуб. И далее вы подтверждаете, что переводите деньги Кей Мат Клуб. Я же отменяю платеж. Важно, если вдруг у вас по какой-то причине не получилось пополнить, либо вы хотите отменить платеж, обязательно нажимаете ⁇ Отменить заявку ⁇ Иначе вы не сможете пополнить, если вы захотите вдруг внести другую сумму, пока не выйдет срок исполнения заявки. Отменить заявку. Окей. После того вы видите на вашем балансе отразятся... Введенные средства. Купленное количество КМ. Если вы пополняли на 100 долларов, соответственно, здесь у вас будет отражаться 100 КМ. Следующее, что вам нужно делать, это же, конечно, участвовать в пассивном доходе и отправить деньги на стейкинг. Нажимаем вот эту голубую кнопку с плюсиком стейкинг, Отправка на стейкинг. Баланс стейкинга здесь у вас будет 100 долларов. Я уже перевела свои на стейкинг, соответственно, здесь у меня сейчас по нулям. Вы же пишете, можете выбрать, что вы хотите: КМР, КМД, либо только что купленные вами деньги. Пишите 100, то есть введете всю сумму, которая у вас здесь находится, и нажимаете кнопку отправить. И вуаля! Деньги у вас мгновенно зачисляются на стейкинг, и процесс пошел. И каждые 25 дней вы будете участвовать в распределении прибыли от компании. Минимальная прибыль, которая была зафиксирована с момента начала работы платформы, 13%. Каждые 25 дней. Следующий месяц у нас был 15%. И буквально завтра будет еще следующее начисление, следующий период, который принесет нам, мы надеемся, повышенные проценты. Итак, давайте теперь разберемся, что значит КМС, КМД, КМР. Буковка S в данном случае показывает, что эти монетки у вас работают в стекинге. Если вы получаете партнерское вознаграждение, то на конце ваших монеток будет приписка R или реферальная. КМД здесь будут отражаться ваши дивиденды. Причем вот эти монеты, вот эти монеты вы можете выводить сразу же после того, как они поступили. Как их выводить? Все тоже очень просто. Нажимаете кнопку «Вывести», «Вывести» и у вас будет вот такое меню «Вывод монеты». Все очень просто. Вывести та же можете либо на трон, либо на Perfect Money. Указываете, какие монеты хотите вывести, КМР либо КМД. Ну, вот у меня КМР. Вносите в себя сумму. Помните, что здесь будет комиссия 3%. А если Perfect Money, давайте посмотрим. В любом случае будет комиссия 3%. То есть пишите, какую сумму вам нужно вывести, какой кошелек и нажимаете кнопку «Вывести». И выводите ваши деньги либо на трон, либо на Perfect Money. Ну что ж, на этом все. Хорошего профита. И до следующего урока. Всем пока!